Фабрика интерьерной ковки предлагает оптом цветочницы для сада, кованые, деревянные или вазоны из стеклопластика. В этом видеообзоре более подробно поговорим о деревянных подставках для цветов. Материал изготовления с влагостойкой пропиткой. Легкие по весу подставки можно перемещать в любую зону дачного участка. Рядом можно расставить небольшие декоративные фигурки. В кашпо высаживают уличные растения, можно вьющиеся, для роста лозы по шпалере. При наступлении холодов деревянный кашпо рекомендуется переносить в теплое помещение или на балкон. Большой выбор садовых цветочниц на сайте фабрика